проекты, которые уже совершены и которые являются наиболее эффективными в сфере фандрайзинга. И лучшие, значит, такие проекты получают премию в виде золотого кота. Ну, иногда какой-то еще денежный приз. Так что мы видим, вот это два главных направлений, видов конкурсов. Почему конкурсы вообще-то используются? У них есть серьезные плюсы. и Это вообще вещь очень хорошая. Не зря мы видим их довольно широкое применение в разных сферах. Какие плюсы? Ну, прежде всего, открытость. То есть об этом конкурс, если вы какой-то конкурс затеваете, вы о нем публично объявляете, и люди, в принципе, понимают, что вот такой конкурс есть и готовы участвовать в нем. Он открыт. Прозрачность процедур, потому что хороший конкурс – это тот конкурс, где описано хорошо, в положении о конкурсе процедура о том, кто является победителем, когда, по каким критериям. И опять же люди видят и решают, я готов в этом участвовать или не готов. Равные возможности у участников. То есть тут уже все так устроено, что будь ты из маленькой деревни или ты из большого города, но будут оценивать не откуда ты пришел, а что ты сделал или какая у тебя идея проекта и так далее. Вот, поэтому равные возможности тоже плюс. Мы считаем, что конкурсы еще дают объективность выбора, что, правда, не всегда. Это очень сильно зависит от того, кто эксперты, как конкурс устроен, и бывает так, что не очень-то объективные результаты, вот. но, тем не менее, конкурс нацелен на то, чтобы выбор был объективным, и экспертов стараются отбирать именно таких беспристрастных и квалифицированных. Ну и еще по, о, э, плюс конкурса в том, что он технологичен, он алгоритмичен, то есть там все расписано по э, пунктам. Делай шаг первый, делай шаг второй, делай шаг третий. Это все можно расписать, объяснить, указать варианты, плюсы, минусы и фактически это такой фан, э, франчайзинг в получении, э, значит, в распределении средств э, наиболее эффективно. Вот. Но, в другой стороны, есть и противники конкурса, потому что в нем есть, конечно, минусы. И минусы – это как бы оборотная сторона некоторых его плюсов, что вполне естественно. Ну, э, самый главный минус – это та самая технологичность и стандартизация. Это значит, что вы ко всем подходите с равной меркой. А между прочим-то звери, которые у вас соревнуются, они очень разные. И учитывать их специфику, учитывать их опыт, учитывать их какие-то внутренние побуждения, мотивации и так далее, в конкурсе очень сложно. Там идет достаточно вот такая алгоритмичная процедура, и это, наверное, минус. Но там же еще соревнуются вот в проектных конкурсах, соревнуются проекты. То есть это... Поддерживается деятельность за какое-то короткое достаточно время в для изучения каких-то определенных социальных целей. Но, вообще-то, деятельность организации она не все равно с проектный характер. Из-за этого не всегда конкурсы применимы к тому, чтобы поддержать работу той или иной организации. Мы про это еще поговорим, в чем какие есть другие возможности, но вот это может быть рассматриваться как минус естественно, краткость сроков проекта. Мы проект завершили, значит, вам надо опять на конкурс подаваться. Вот. Кроме того, есть специалисты, которые подаются на все конкурсы и любят это делать, их называют грантоедами, и они иногда получают гранты именно из-за того, что конкурс как бы он не был замечателем, он все-таки несовершенен. Вот. А некоторые пеняют на конкурсы в том смысле, что они отвлекают от осуществления миссии. Вот вы нас заставляете делать вот что-то такое, а на самом-то деле наша миссия призывает нас делать вот это, и вы нас отвлекаете тем, что вы соблазняете нас получение этих грантов. Ну, вообще-то это такой не очень честный Честная претензия, но если вас отвлекают, вы не отвлекаетесь. Это же ваш выбор. Если вы отвлеклись сами от миссии, то и пеняйте на себя. Вот. Ну и еще конкурс, как я уже говорил, поскольку объективность выбора не всегда и зависит от экспертов, конкурс в какой-то степени всегда лотерей. И все это прекрасно понимают, вы можете выиграть в эту лотерею, вы можете проиграть, в зависимости от того, как сложились звезды, карты, состав экспертов, кому вы понравились, кому не понравились. И хорошие проекты могут не пройти, а плохие вдруг раскакивают. Вот это как бы плюсы и минусы. И когда вы решаете осуществлять какой-то конкурс, то надо их иметь в виду. Но когда конкурсы действительно полезны, и какую они действительно дают дополнительную, дополнительный какой-то плюс для его организаторов. Ну, например, тогда, когда донор решает начать работать в какой-то неизвестной ему сфере, он про нее мало знает, он не знает, какие некоммерческие организации этим занимаются, насколько они эффективны, и он тогда открывает конкурс на поддержку инициатив в этой сфере. И поскольку конкурс открытый, к нему стекается информация о том, кто этим делом занимается. И он получает некую карту, некий срез того, кто что в этой сфере делает. И тем самым э, это как бы такое тестирование области, которое помогает ему дальше уже выстраивать стратегию по работе в этой сфере. Вот. Ну, э, примеров таких много довольно, у нас был именно такой конкурс для общественно-активных школ, когда фонд «Новая Евразия» начал работать в этой сфере, то у нас был первый конкурс как раз для всех некоммерческих организаций, которые занимаются развитием общественно-активных школ. Мы получили срез их по регионам, кто чем занимается, какой у них опыт. Вот. И, конечно, такого рода, если у вас такая задача стоит, это надо иметь в виду. Дальше один из плюсов конкурса, что он может стимулировать развитие некоммерческого сектора в каком-то направлении. Если вы объявляете серию конкурсов в каком-то конкретном направлении, то вы тем самым стимулируете организации, которые там работают. Более того, начинают появляться новые, которые хотят в этом работать. То есть вы делаете такой толчок в развитии именно этого направления. Ну, говорят, что также конкурс — это дает максимальный эффект от того лимита средств, которые у вас есть. У вас небольшие средства, и вы хотите получить максимальный эффект. И тогда вы используете конкурс для того, чтобы и поддержать лучших, и с другой стороны максимально эффективно использовать те средства, которые у вас есть. Но кроме этого, конкурсы дают, конечно, прекрасный пиар-эффект, потому что, поскольку вы объявляете это открыто, вам пишут заявки, с вами связываются, появляются публикации в газетах, и вы все на виду, как грандмейкеры, и про вас все знают. Ну и не надо, не надо забывать образовательный эффект конкурса. Любой конкурс – это образовательная штука. Она образовательная штука и для тех, кто организует конкурс, очень многому можно научиться после того, как ты провел какой-то конкурс, особенно если неудачно. Вот. И такой же образовательный эффект, даже больший, это для тех, кто участвует в конкурсе. Потому что даже проигравший, он получает очень немало от того, что он принял участие в этом. Организации начинают лучше понимать, что они делают, почему они хотят это делать, в чем недостатки, минусы их проектного мышления, их проектной системы и так далее. Вот. Но вот даже из этого понятно, что когда вы конкурс задумываете, очень важно, какова перед вами цель. То есть от того, какая цель, зависит почти все. Вся архитектура конкурса, тип конкурса, география конкурса, критерии отбора – это все – завязано на то, какую цель вы ставите, когда вы проводите конкурс. Поэтому, если вы собираетесь проводить конкурс, прежде всего для себя же поймите и решите, в чем ваша цель, что вы хотите достичь, проведя такой конкурс, какой для вас идеальный результат этого конкурса. И когда вы этот идеальный результат или цель увидите, то вам легче будет его конструировать.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 на втором этапе выделяются лидеры, там лонглист или шотлист, и потом уже эти лидеры подают еще раз заявки для того, чтобы из них выбрали лучшие. Но здесь могут быть очень разные технологии, потому что, ну, вот, например, можно на первом этапе сделать соревнование идей проекта.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 во многих регионах, в федеральных округах, а потом победители приезжают в Москву и там проходит уже финальный конкурс. Вот. Но обычно это конкурсы такого типа, они призовые, они проектные чаще всего. Ну и в результате конкурсов мы получают разные вещи. Бывает, что какой-то статус, титул, ну, например, конкурс... Конкурс проектов, точка отсчета, конкурс, значит, проектов, не проектов, а отчетов некоммерческих организаций, точка отсчета, там появляется статус, либо вы получаете золотой статус, либо серебряный стандарт, либо бронзовый и так далее. То есть это статусность некоторая. Или э, в, в, в конкурс фандрайзеров, фандрайзеров э, «Золотой кот» вы там тоже получаете отличительную статую, статую такого кота которые и показывает, какие вы замечательные и что вы одни из лучших фандрайзеров. Вот. Бывают другие награды, призы, бывают деньги, бывают кубки, все что угодно. Вот. А, ну, еще а, различие конкурсов может быть по источникам финансирования, что вообще для, практически очевидно, и об, на этом долго я не буду задерживаться, а, потому что бывают источники российские, зарубежные, частные, а,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 все условия участия и э, кто э, имеет право участвовать в этом конкурсе, кто нет и так далее. Иногда конкурсы проводят не те, кто, э, не сами грантодатели, а проводят некоторые операторы этих грантодателей. И это становится э, все более такой частой практикой, и эту практику следует приветствовать, потому что не все грантодатели, а грамотные